Основной причиной, чему на Николая Статкевича протягивая, оказывается, тиск, это тому, что он не пишет просьбу о помиловании, и влады знаходит вот такие позазаконные сроки тиска, вот с тем, как примусить его написать эту просьбу о помиловании. Для чего это делается? Ну, может быть, для того, чтобы уничтожить полный авторитет, уничтожить вот такую принциповую позицию. И надо mm -hmm. сказать, что, дороже, и подобные методы, и они активно практиковались с советских диссидентов еще в 70-е 80 80-е годы, когда из них так само выбивали практически вот такие прошения о помиловании. Сигнал, причем не прихованный, таки, а открытый сигнал. И он различный, как мне подается первую шаргу, на белорусское громадство, на громадских активистов, на тех людей, которые, может быть, меркуют брать в дело выборщие кампании, которые почнется не в забаве. И мне подается, что вот это погаршение умов утримания политических неволенных это уже связано вельми тесно с той передвыборчей ситуацией с выборчей кампанией, которая у нас начинается не в забаве вот. и делается это для того, чтобы держать высоким взрывом страха в громадстве и оказывать психологический тиск на других громадских и политических активистов, которые сейчас находятся на свободе. С тем, как каждый видит, что его может ждать вот такие независимый лес. Вот такие репрессивные методы, однозначно репрессивные методы, подкресливают про то, что правы человека в Беларуси грубо порушаются, и сама ситуация вельми ненормальная. Нам нужно активно реагировать на в этой выпадке нам нужно добиваться, каб той уровень потребований, какие изнавал до белорусских ладов по нарушению права человека в Беларуси сбоку его развязывал, он не снижался. Это, может быть, есть одна из основных наших задач белорусских правобооронцев говорить про это и на всех узровнях, на всех с встречах, и добиваться про это, э, снижение э, порушения правого человека, которое на сегодняшний день в Беларуси достаточно высокое.